Всем привет, друзья! Наступило у нас очередное утро. Слава тебе, Господи! Касси меня встретила. Сима меня встретила. Все кушать хотят. Я вчера суп сварила для Бони. С костяшками. И они прям навернули, навернули. Хорошо. Васильку тоже приготовила. Время 5 утра. Я прихожу по утрам. Рано утром. Просыпаюсь в 4 утра, пока почаёмничаю, пока в соцсетях посижу, полажу везде. Я прихожу в 5 утра сюда. Вот какие астры у меня а, зашли в теплицу семенами сами по себе. Так они выросли. Почему я так рано прихожу? Потому что я чищу лук эти вот эти эта трава прям прям бесит щищу лук чеснок все на свете надо будет еще огурцы собрать огурцы собираю каждые два дня бывает что как-то один раз собрала а прошло четыре дня три ведра набрала представляете ну там естественно для кур для всех для всего для всего остального вот огурчики, огурчики, помидорчики, вот. Вчера начистила здесь, вчера начистила здесь лук, вот он у меня. Это у меня нижняя все бочонком. Мусорно здесь, приборку надо делать бочонком. Семенная семенная это осталось. Затем что у нас там? А, здесь семейный круглый, то есть это у меня пле плести, этот бочонком другой сорт, а, этот красный лук. Это я сегодня подсушу его. Вчера я прибрала вот там чуть-чуть на грядках было его убрала. Так, это у меня плести. Здесь, вот смотрите. Бочонком какой хороший. Вот это сивок Вот это свое. Вот это сивок Вот. Какая красота. Она здесь сохнет. И очень хорошо для него. Так, здесь, которые хвостики оборвались. Ну, то есть кушать его будем. Вот. Чесночок. Начистила сколько-то здесь. Надо чистить, очень много чистить. Прям, друзья. Прям вообще. Чистить-чистить. Сейчас, сейчас плету вот эту. Вот этот, э, вот этот лук за плиту. Ну, он быстро плетется. Если тем более с каждым годом плетешь-плетешь, так оно вообще. тух тух тух тух пошла пошла гузелька в пляц, как говорится. А подвязываю здесь на крючке так как удобно, а потом перевешиваю вот туда на ту перекладину а это, да, я буду подсушивать сегодня, досушивать, чтобы зелень вот это подсохла ну все, она уж не растет сейчас я вам, друзья, еще покажу вот он у меня как вы видите одна часть хорошо подсохла другая часть еще стоит некоторая я его повытаскиваю чтобы он за, а, за день подсох хорошо потом приду и уберу в Ну все все он хороший хороший держать бесполезно Бесполезно его держать, бесполезно его держать. Ну, хорош, хороший, хороший, мне вообще нравится. Где-то мелкий, где-то крупный, короче, где как. Мелкий тоже должен быть. Потому что на посадку-то надо нечего-то оставлять. А то крупное все вырастет, Что там на посадку оставишь? Нифига ничего не оставишь. потом вытянем без телефона. Это кабачки. Порсенку варить. Тыква вон оторвалась. Тоже отварим. Короче, кабачки нарастились. Прям вообще кошмар. Ну... У меня хозяйство наяривает только в путь. Очень любит. Травы. Кошмар. Не могу. Все, руки не доходят у меня. Ну ничего, дойдут когда-нибудь. А вот. А здесь, смотрите, какой красивый горький перец. Я его буду в ассорте добавлять. Да везде. Я его высушу. Я его буду кушать года два но мне нравится аджику сделать можно всякое такое но эти лопухи у меня цветут во все баклажанчики цветут цветут красота а вот и солнышко у нас дает ну то есть поднимается сейчас для теплицы поднимется даринка у меня здесь подстригаловку на цветах сделала ну да ладно Здесь у меня мята, виноград, не пойми, что. Короче, растет и растет, пусть растет, не жалко. А капусту жрут паразиты, прям вообще. Мы полили, не знаю, вроде пока бабочек не видно. Вот здесь мне осталось убрать трубку. Ой, на картошке показывать не буду, мне стыдно, друзья. Вот помидорки у нас точнее всякие разные сорта я уже собрала на днях помидоры здесь тоже собрала здесь ну везде собрала пусть растет теперь а тыковка вообще по помидорам перелезла так говорит и погнала я говорит дальше Тыковки. Ты что, за мной силы бегаешь, а? Ну вот, помидорки. Мини-помидорки. Не сажала, блин. Ну, зато детям интересно покушать. Вот тоже тыковка бежит куда-то, не пойми куда. Сейчас соберу а сейчас вначале а, я сделаю за плиту помидоры ай за плиту помидоры конечно сложу лук да так плиту я лук а затем соберу огурцы вчера сварила поросенку вчера я вечером ну как в два часа дня пришла поросенку варила и и Чистила лук, да. Чистила лук. Четыре часа здесь была. В шесть часов домой пошла. Вечера. Так что, друзья, так. Вот как-то так. А, еще здесь не показала. Еще я вам здесь, друзья, не показала. Здесь тоже заросли. Заросли-маросли. Смородину все собирали, Компоты, Джей мы наварили. Так что все, оки-доки. Сегодня полить на цветочки. Вот обязательно а, семена соберу. Семена соберу. Этой красоты моей. Мне она очень нравится. Ух ты, ешкин кот. Поломался, что ли? Вот это мне а, тетя моя дала у мамы подружка Люба цветок герань. Она темная темная вообще чуть ли не черная. Вот она у меня выросла. Приросла. Его надо пересадить. И горшок пересадить, короче, и домой. Это розовая геранька. Очень красивая. Смотрите, какая нежная, розовая-розовая. Как вы видите, краснеет потихонечку. Где рыжеет, где краснеет. Вот. Нашла краснота. Краснота. Ну сколько расти-то можно? Конечно, надо уже краснеть начинать. А? Ну как вам? А? Ну как вам, друзья? А? Смотрите, они толстостенные такие классные надо будет поставить палочку такую вот смотрите это что поставим не порядок вот так. а ну как вам друзья красота красота красотища ты наша мы слава богу краснеть начинает. вот каждое утро я обход прохожу вот. А -а. Желтый стает, вот красный стает перчик. Ну все, друзья, пошла пора. Да, еще есть у меня на улице перец. Уличные И то растут вовсе. Ну уж они не вырастут, конечно. Ну да ладно. Пускай Где-то уж уже покраснеть. Не видно вам. Секунду. О. Здесь морковка. Морковка. Ой, солнце прям глазки. В глазки попадает. Солнышко наше. Кабачки, кабачки с ума сошли. Надо из них сделать так как его. Вот это мне тыква очень нравится. Она вкусная. Ай, кабачки. Кабачковую икру надо сделать Ну вот, друзья, я вытащила семенной лук Я его сушу Это бочонком, это свой Это я женщиной в том году поменялась На чеснок, короче, тоже буду Его размножать Этот я восстановила, слава Богу Этот буду плести Хвостики подсушиваю Это семейный лук Смотрите, какой он громадный очень хороший. Так, а этот чего сюда попал? А? Вот это мой бочонком и вот этот. Мне кажется, это один сорт. <с> Потому что <с> у меня такой же лук. Ну ладно, да ладно. А вот семейный. Это она семена. То есть на посадку. Короче, вытащила остатки лука. Везде. Ну почти везде. Здесь еще пока трогать не буду, потому что где-то вытащу, где-то не вытащу. Смотрите, вот он. Зеленый хочу показать. Зеленый. Он еще твердоватый здесь. Ну, я его один фиг вытащу, наверное. Ну, здесь, да. Ну, этот вообще не лег. Как я его вытащу, да? ну Вот это что? Вот это вообще твердый. Нет, пускай стоит. Не буду испытывать так Это твердый твердый короче вот так вот а. ну вот я плету лук начала вот коса а, доплела севок у меня нынче говорю ну красный севок да хороший а белый как лук семейный вот еще что осталось здесь заплести и будет у меня как раз одна веревка считай 4 веревки есть еще те ну штуки 2 будут ну как обычно у меня 6 штуки выходит на еду вот так вот в том году конечно опять было вроде вот друзья я жарю картошку вкусная Сразу скушать хочешь? <смех> Тушенку жарю. Э, добавила тушоночку, Жарю картошечку. Вот она у нас. Лук добавила. Мне многие говорят, вот у нас дети ничего не кушают. Абсолютно ничего не кушают. Что готовят, ничего не кушают. Мне вообще кажется... Наверное, надо вам рацион менять, родители. Если они не кушают, значит не то, что рацион, да? Значит мне так вкусно им не нравится. У меня все едят, да, Динар? Все съедают, молодцы. Не выбирают. Значит, значит так вот вкусно готовите, если дети не кушают. Перец убрала. Чего? Ой, пришли смотреть, это тушенка, тушенка, мясо мама вчера делала. Вкусный Динар. Собираюсь солить огурцы. Ну как? Мясо вкусное. Да, это тушенка из наших муларбиков. Вкуснюшка. Сейчас покажу парочку баночек. Я в холодильник поставила. А. Когда уж кушать, ну сейчас пожарится. Сейчас вот еще зажарится. Тогда уже кушать. Скоро уже. Не хочу обидеть родителей, конечно. Ну, значит, надо уметь готовить. Вот так вот. У меня детишки все едят. Стоит арбуз, тушенка, молоко, как обычно. Вот тушеночка наша. Вкусношная. Вот, Давид на картошку успел. Что, закончили уже, Давид? А что так быстро? Стесняется камера теперь. Ну, сейчас покушайте как раз. Ты куда занбат собралась? В порядок? Да.